К слову, как и все остальные мероприятия в ВУЗе, собрание прошло с соблюдением санитарных эпидемиологических норм. Студенты находились в масках и придерживались социальной дистанции. Диана Жленкова, Фарид Универ Универньюз.